Германия формирует новое правительство, а канцлер Ангела Меркель уходит в отставку. Политолог Казанского университета рассказал, как результаты парламентских выборов повлияют на русско-немецкие отношения. 26 сентября в Германии прошли парламентские выборы, изменившие расстановку сил на политической карте страны. Впервые с 2005 года Христианско-демократический союз, возглавлявший правительство, уступил в гонке Социал-демократической партии. Победы э, по демократической партии в Германии, он не является э, очевидным фактом. Для э, того, чтобы сформировать э, правительство, э, в Германии нужно иметь 50% э, голосов. Для того, чтобы правительство было легитимным э, нужно образовать альянс какой-то другой партии. И вот в данном случае мы, скорее всего, будем наблюдать движение больших партий, это СДПД и ХДС как это было и раньше, только разница будет в том, что будет основной силой, а как-то дополнение. 16 лет назад канцлером Германии стала железная фрау Ангела Меркель. При ней был запущен газопровод «Северный поток», пересекающий Балтийское море и обеспечивающий Европу российским энергоресурсам. Новому лидеру предстоит сохранить не только существующие договоренности, но и возглавить еще более масштабный «Северный поток-2». «Северный поток-1» и «Северный поток-2» для российской экономики это возможность не зависеть от а, желаний, претензий, а иногда и прямого шантажа а, нескольких стран-транзитеров, через которые проходили газопроводы, построенные еще а, при Советском Союзе. Я имею в виду в первую очередь Украину и а, Польшу. Технически а, северные потоки а, могли бы быть, не построены, и при этом объемы прокачки газа могли сохраняться теми же самыми, что и ранее, но сейчас, при наличии этих потоков, Россия имеет возможность оперативно маневрировать маршрутами транспортировки газа. Возможными преемниками Меркель, названные Армин Лошет, Олаф Шольц, Энна Лена Бербак. Однако не все из них заинтересованы сохранить хорошие отношения с Россией, считает политолог Роман Пеньковцев. Одна единственная партия, которая очень резко выступала против Северного потока, это партия зеленых. Одна вот эту партию, наверное, имеет смысл обратить внимание, потому что. Вообще эта партия имеет очень агрессивную а, риторику в отношении российской политики. Вот, а, она имеет такую же агрессивную риторику в отношении Китая, а, осуждая сказать, нарушение прав человека, осуждая а, нарушение экологических норм и так далее. Вот, что касается двух больших партий, сказать, то, скорее всего, мы здесь будем видеть продолжение диалога вот, и сказать, развитие приоритетных Таких, Патон, Лидер победивший социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что собирается создать коалицию с зелеными и либералами. Будущий канцлер будет выбран большинством голосов нового парламента. А это значит, что русско-немецким отношениям еще предстоит проверка на прочность. В целом объем качество наших взаимоотношений кардинально изменились, конечно, в лучшую сторону. Я, э, Хочу выразить надежду на то, что и после выборов, после смены правительства, эта тенденция будет сохранена. Ариадна Кугушева,